На сегодня, дорогие друзья, стартует последний матч. И по итогову, по итогову, по итогу, конечно же, этого матча мы с вами узнаем, кто пройдет. В финал верхней сетки, а кто отвалится в четвертьфинал в нижней сеточке, да? Победитель у нас сыграет против команды в атаке, а проигравшая команда сыграет против команды <coughs> Галины Узбеки в нижней сетке. Ну, пошла поножовщина, ковыряют друг дружки ребята опасными вилками э, с одним зубчиком. Зато каким Камуфляжным и пытается Клёх свалить Ну понял Клёх, что тут все равно не свалить Короче, и было бы Некрасиво убегать, и Смена сторон, дорогие друзья Наконец-то хоть кто-то выиграл ножи И выбрал в сильной стороне начать А то уж прям было бы обидненько Так, опять у меня чат YouTube завис, обычное дело Так, все, отвис. Ну что, дорогие друзья, пиу-пиу, а роза упала на лапу Азора. Сомчик, Леха и Дидизет за команду Белоснежка 7 гномов. Блэк 21-й. Дерзкая Дуримара Мясич за команду Анви. Ну и как вы знаете, конечно же, э, наличие Дуримара очень сильно уменьшает шансы на победу у команды Анви. Но наличие Мясича это с лихвой реабилитирует. Мясич. Трипл кил на выходе на мидл. А роза упала на лапу Азора. Забирает Мясича. 4 в 2. Пиу-пиу. Флешка в окно, Володька, дурималище! Все-таки получил в ответку по лицу от пиу, -Пиу но, тем не менее, команда Анви забирает себе пистолетный раунд. 1-0, начало для них пока достаточно хорошее. что то давненько не смотрел 1.6, последнее время только CSGO смотрю. Вот, правильно, Сунат! Поэтому присоединяйтесь, смотрите, вся неделя будет посвящена Counter-Strike 1.6, как это, так и даже частично еще и следующее. Ну что, экономический раунд от белоснежки и семи гномов, уже Сомчик где-то 30% своего лайфбара потерял, и заход на точку Б, Володя не застрял в окне, молодец, обычно застревает, кстати, сел, зажал, скилл показал, Володя, все, Володя отъехал отдыхать Пасти Баранов, так сказать, отправляется Володька Дуримара. Роза упала на лапу Азора. Забирает его дерзко. И Клёха размениваются Минус от 21 Соска. Вот как такая ситуация получилась? ДТЗ. Минус 21. И Мясич опять пытается приманивать гусей фонариком. ну какие-то такие приманки у Мясича на самом деле далеко не всегда работают. Счет 2-0. Володя даже если выиграет, все равно руинер. Да, во, Андрюх согласен с тобой полностью. Володя это такой вот как бывает на удачу клевер там четырехлистник например да вот Володя это клевер четырехлистник только наоборот наличие Володи скорее делает игру менее простой для команды Uh, 21 -ый. Залепил в Орозу. А DDZ залепил в Блэка. И все рады и довольны. И у меня 21 минус с хаешки. Вообще Володя должен был, кстати, фраги с хаешки делать. Сомчик! Забрал мяч! 21 Сколько? Два, три, ай-ай-яй-яй-яй! Нет, 4, 5! 5 киллов, дорогие друзья, эйс в исполнении 21-го, ёлы-палы, вот сегодня теремок эйс сделал, а теперь еще и 21-й. Вот так, 2 эйса сегодня мы с вами увидели, то вообще смотрели 8 дней турнир без эйсов, так тут сразу еще на тебе, вдогоночку. Туримар, Володя! Отворачивается профессионально от флешки Ловит в табло и тут же в табло дает Вот это да Десант в КТ-респаун получился уже, конечно, достаточно посредственный Но зато два минуса на точке А сделал И позволил команде спокойно занимать эту точку Мясич опять... ха опять начинает прикалываться Приманивает гусей На этот раз уже через все, что только можно приманивать Пытается запушить Если можно так выразиться, запушить Застрелить пиу-пиу Оставил ему 20 хп и умер Минус от Клёхим, да, вот вам, пожалуйста, опять приколы Мясича и ещё и наличие Володи Дуримара могут сейчас очень злую шутку на самом деле сыграть с командой Анви. Опять дойдут до ситуации, которая не камбэкается, да. Клёха, минус дерзкая, 21-й со скаутом остался, ой, с АВП. Откуда АВП он нашёл? У него же скаут был. Бам, минус пиу но при этом Клёха дефает, а у него есть дефюзки, ты Папа, папа, папа, па па па па па в очередной раз! Ну, я тут, конечно, считаю, как надо сказать? Надо сказать спасибо Мясичу за это, потому что Мясич в очередной раз руинит своей команде раунд, как и Володя Дуримар. <смех> не, справедливость ради, Володя дуримар в этом раунде был очень полезным. Два фрага на точке А позволил зайти команде, Ну, Мясич как-то ровно отдался, не знаю для чего. Совсем-совсем не знаю. Хае летело. Ой, ну я даже не разглядел. Ну ладно, хае, значит, хае. Неважно. Пытались, короче, Володю, вот опять Мясич. Просто, ну, Мясич. Фу, таким быть, как говорится, как, как мясич. Не будьте, как, короче, как Мясич, и все. И все у вас в жизни сложится хорошо, если вы не будете таким, как Мясич. Пиу-пиу! Отличная работа на картиночке. Трипл кил. Ответка дерзкой. Ну, конечно, очень тяжело будет сейчас для Виктории пытаться спасти эту ситуацию. И не удается. <с> Все равно Володя виноват. Правильно, я согласен. Все равно Володя виноват. 3-2. <с> И теперь точку Б, да. По всей видимости, вынужденно будут разыгрывать Анови. Ну, Володю посылают первого. Правильно. По сути, от Володи на точке будет толка не очень. Ну, смотри, энтризи. О-хо-хо-хо-хо! Какой же он жесткий, а? Хороший спрейдаун. 3 килла и один минус еще от его товарища а Розы, если я не ошибаюсь, да? 21-й не успел просто даже за своими тиммейтами. Просто не успел. 88 хп. Оп! 10 хп. О, <связывая> как он на нее посмотрел. Просто на прощание такой, боже мой, вот это презент. Второй минус от Хаешки, кстати, в этой встрече. Но все эти два минуса должен был сделать наш горячо любимый всеми участниками чата Володя Дуримар. Но он пока не делает этого. И еще он обещал 10 сейвов. Александр, ты, кстати, злючки так... Злючка! Злючка! Привет тебе от канала Knife TV, В частности, от меня, Сашки э, Найфа. В общем, вот, привет к тебе. Оставайся благоухающей розой, чтобы не происходило. А Роза упал на лапу Азора Даблкил, отличная аркада в Т-шечку. Минус мясич, минус 21 И только Володька потеет один-единственный В команде Анви Потому что Володя вспомнил Каково это быть настоящим киберспортсменом И пытается включить режим Киберкотлеты Но не очень получается Знаете, почему сейчас Если Анви этот раунд проиграют Будет виноват Володя? Потому что он не присек Аркаду в нижнюю тешку И не помогает своим тиммейтам выйти на точку Б. Вот поэтому... Ой, Володя! Володя! Сомчик и Клёха с Орозой а, раздолбали полностью своего... Э, <смех> вражескую команду. Не своего, а всех своих соперников. Ну, 4-3. Ну, в принципе, это все неудивительно. Как я уже изначально говорил, если Мясич будет прикалываться... Тогда команда Анви попросту проиграет Ну, не вытянут они Если Мясич не будет прикалываться То еще можно хотя бы повоевать как-то да? Ну, Мясич, где вы? О, смотри, с юмпом <laughs> У Мясича чистейший фан Парадоксально в этой ситуации То, что он еще минусы умудряется давать Относясь к игре максимально несерьезно Uh, DD Z и Клёха успокоили Мясича. Uh, ну все, понятно. Хоть что-то да понятно, 21-й. Нет. Все же нет. Все же 5-3. Раздача раундов называется. В данный момент. Шахбос, и вам доброй ночи. Дробовик у Мясича, смотри. Дробовик. Я бы на месте Дуримара не пересматривал бы матч. Не, на самом деле, зная Володю, он сейчас может так начать токсич... токсить на Мясича. Реально за то, что вот он прикалывается. Прям вообще на изях. Если Мясич где-нибудь что-нибудь прям спецом заруинит. Ну смотри, Мясич дробовик купил и вообще теперь АФК стоит. Руин года. Вот тебе и сильная сторона называется. Да нет, тут просто вопрос подхода к сильной стороне. Это же ключевой момент. Помнится, как команда Road to Victory, играя на нюке в обороне, проиграла 15-0 первую половину. Поэтому тут наличие сильной стороны за плечами команду-то сильнее не делает. Сильная игра делает команду сильнее. А пока у нас... О, Мясич проснулся. А чё не с дробовиком Ты Дробовик же есть, Мясич. Доставай его. Доставай дробовик. Дерзкая. Минус пиу-пиу. Володя Дуримар делает фейк на точке Б. Убегает. Сделал фейк, думает, что все повелись. Но на самом деле не повелся вообще никто, потому что... Ну, <сас> сейчас бы в соло фейки делать. Затяжной раунд. Оборона ушла в глухую оборону, да, простите за тавтологию. Дерзкая, в спину, расстрел по Дидизету. Ну чё, Сомчик-то? Ну, многоуважаемый! Два миса, к сожалению, выдает. 15 секунд до конца раунда. Мясич отправляет ставить бомбу. И признать придется то, что он успеет ее поставить. Сомчик и Клёха. Как теперь такое выбивать? Вот в чем вопрос. Ну, чё как-то да. Не не получилось. Не получилось выбить. 5-4. Салам, брат, удачного стрима. Доброго вечера всем. Бег PUBG М. Приветствую вас и приятного вам просмотра. Присаживайтесь. Располагайтесь. И наблюдайте за самым интересным, на мой взгляд, матчем сегодняшнего игрового вечера. Ну, правда, конечно, он скорее самый забавный, чем самый интересный. о, -о, -о, -о. Вот это хаешка. Пиу-пиу. Разменялся на длине, Ну и это позволяет разыгрывать спред точки А. Игрокам команды Анви Абсолютно смело и спокойно. Ой, Володя! Ой, Володя! Ой, Володя! А им подрубил. Все, ну не иначе. Просто баньте Володю. Это читы. Это Аим ВХ, спидхак. И что там еще? Челеникс. Этот... Все сразу. Клёха один против троих. Он пытается спастись в Тэшке. Оп! Кого-то слышит. Ну, фонарь, естественно, вообще не услышать невозможно. Ну и. И все дружненько пошли на точку А. Ну, разумеется. Наверное, можно ожидать сейф от Клёхи. Я бы на его месте, во всяком случае, не пошел бы ничего выбивать. Ну и по ходу дела не пойдет. Ну, 5-5 тогда. Слава богу, хоть раз на эфир попал. Всем привет, тёзка. приветствую вас. Очень рад, что вы попали на эфир. Десятый раунд А Володя еще не начал выполнять Да, кстати, ни с хаешки Нету, ни сейва В десяти раундах нету Мистер Фонарик Отдался только что На растерзание к Лехе Двадцать первый Хорошо, что 21 первый находился рядом Но это, в принципе, именно поэтому Мясич позволил себе так сыграть И обращаю ваше внимание, дорогие друзья Мясич купил калаш Два варианта. Либо Мясич продолжит прикалываться, но играя с Калашом, либо Мясич перестал прикалываться и решил играть нормально. Ну, посмотрим, как это у нас будет здесь выглядеть. Веселый, не веселый, но самое главное, что равный. Не как это бывает часто в одну калитку. На самом деле, матч неравный. Неравный. Потому что Володя Дуримар есть у команды Анви. Он же делает энтрифраг и только что 4 подрубил. Ну, вы же сами все видели. Вместе с Мясичем Володя Дуримар почти выиграли раунд Пиу-пиу последний Ну, 7 хп, мне кажется, недостаточно Смотри, смотри, смотри, вот, видите Но Мясич был бы не Мясичем Если сейчас не провел бы какой-нибудь Вот такой экшен на миду Интересный такой перформанс Подарил пиу-пиу девайс и умер Героически Отдал позицию и убежал Что-то мне это напоминает Героически отдачи позиций 7 хп у пиу-пиу и вынужден он убегать Uh, а спасается в банке, игроки атаки его, кстати, не найдут. Но, опять же, справедливости ради, я просто должен признать, что именно Мясич, как бы он там не прикалывался, и именно Володя, насколько бы он uh, читерно не играл, именно они, по сути, сделали этот раунд для коллектива Анви. Заслуга их в этом неоценима, на самом деле. Но Анви вырываются вперед. 21-й вперед на вооружение АВП. И выстрел, к сожалению, не дает никакого профита у нас в подсадках. Буст, буст в зигзаг. Володя Дуримар не ожидал, что там будет буст в зигзаг, и поэтому отъехал. Мясич. Мясич серьезный. Серьезный молодой человек. Мясич. Вот я же говорю. Поэтому на самом-то деле матч и неравный. Что если бы Мясич не прикалывался... Он очень много пользы бы для своей команды приносил И очень многие моменты по перестрелкам выигрывал Потому что Мясич стреляет не как игрок с паблика А как игрок с фасткапа Как, например, это делает Володя Да вообще, в целом, про команду Анви можно именно так и сказать У команды Белоснежка и Семь Гномов тоже, ребята, на самом деле хорошие Мистер Фонарик в очередной раз отправляется на лопатки Одним метким тычком в глаз ну и снова сейв. Должен был Володя 10 раз сейвиться. Но пока сейвятся только гномики. <coughs> Дуримар серьезно с читом играет? Да нет, Баха, вы что? Я шучу, конечно. Дуримар мой хороший знакомый, поэтому... Ну, согласитесь, это же дело святое. Друга подколоть. Поэтому нет. Володя Дуримар чистейший, честнейший И на самом деле хороший человек. Жадный, правда, на самом деле. Просто жадный. За 10 рублей удавится. Но... <смех> ну вообще человек хороший На мой взгляд, все игры Анви сильнее Но искренне болею за Белоснежку и Гномов Удачи вам, ребята, пишет Александр Мазниченко а, Ну, это право, конечно же, Александра Болеть за того, кто ему импонирует больше Поистине, команда Анви Не проигрывала еще пока Ни единого матча В этом турнире Поэтому Белоснежка и 7 Гномов Может стать первой командой, которая Нанесет поражение коллективу Анви. Я не сразу понял, что произошло, а Роза упала на лапу Азора. Стоит, в тиммейта стреляет, боже мой. Самура 212. Спасибо вам за подписочку на Твиче. 8 раундов берут игроки команды Анви. Блин, что не раунд, то обязательно повод посмеяться. Огромное спасибочки командам. Огромное просто. Вот последние два матча. Ржака. Да даже ладно, последние три. Вот первый матч, он был не очень смешной. Там все было слишком очевидно и предсказуемо. Но вот в последующих матчах что-то постоянно что-то смешное происходит Ой, Клёха Ой, Клёха, клеха. Мне без тебя так плохо. Вот это прием точки Б, дорогие друзья. Просто три ваншота с Дигла. Уноси. Уноси команду в полном составе. Блэк и Дерзкая. Вдвоем остались против пятерых. Ну, тут как-то, конечно... Не знаю, надо собираться. Но как собраться после такого, грубо говоря, увольнения в Тэшке? Там просто, ну, я не знаю, так... Никого никогда не увольняют. Ну, 4 в 2. Блэк. Ну, не легла стрельба. Ну и дерзкую просто расстреливают со снайперской винтовки. 8-6. Я только заметил, что мой ник Самура 212С, а не самурай. А, то есть это 212. Точнее, это самурай, а не Самура. Понял, понял. Ну, я просто знаю, такая фирма есть. Ножи, во всяком случае, да, делают. А, ну вот, да, короче, да Ну ладно, будем знать, что вы самурай Постараюсь не забыть А кто виноват в трех ваншотах от Клёхи? Конечно, Володя Дуримар На самом деле, тут все слишком очевидно а, И Володя, кстати, забирает Клёху О, ответил, ответил Тап, пожалуйста, пожалуйста, Тап, успел Успел, успел, успел Ну, Мясич и Блэк Добили остатки своих соперников Мы получили итоговый счет 9-6 На мой взгляд, слабовато Для команды Анви, мне кажется, что Они могли бы сыграть а, Чуть более профитно Взять, ну я думаю, раундов 11 На самом деле могли Мне так кажется, мне так кажется Могли взять 11 раундов Во многих очень раундах, конечно, Володя мешал выиграть ха во многих раундах Мясич... Ну, Мясич это, ладно, это прям не шутка, конечно, что мешал, играя с дробовиком и юмпом, Но, в любом случае, счет боевой, у каждой команды есть шансы. Не понимаю, почему Мясич прикалывается вместо того, чтобы нормально играть. Либо ему пофиг на команду, либо он считает противников очень слабыми. Но, как мы все знаем, это может сыграть злую шутку. Так и более того, я не считаю, что команда СВАЦ слабые. Их нельзя списывать со счетов совсем. Мясич зря действительно прикалывается, в этом плане я согласен. Но ну, пистолетный раунд, тем не менее, ну, практически безоговорочно остается за командой Анви. Причем Мясич, тот самый Мясич, который любит, любит прикал десики, два минуса-то оформить успел на Юспе. 10-6. Анви забирают десятый матч пойнт в этом непростом, надо признать, противостоянии потому что здесь очень много всяких подводных камней прячется. Вот такая вот история. Но я всегда, в принципе, не поддерживаю людей, которые прикалываются по ходу матча, да, играя с дробовиками, там, типа, вот, не воспринимая соперника всерьез, потому что очень много на моих даже личных глазах происходило ситуаций, в которых... Ну, вот и, и стоило ли покупать дробовик ради одного минуса. Такое себе. Дерзкая. Кстати, можно уже бежать на точку Б. Вика-вика-вика-виктория. Можно топить на точку Б и пытаться выигрывать там. Блэк. И 21-й по фрагу. Дробовик трофейный не помог. Дуримар. Володька Дуримар. Ну, Володька Дуримар. Ну, еще и смотри. На подобранном дробовике откилял соперника. 11-6. Дядя Нож, они действительно забавные, просто можно прийти и поднять себе настроение. Ну, реально же, ребята, смотри, как то вот, настроение это подняли и Чачку, и мне. И сами там наверняка, я уверен, сидят в Тимспике, угорают просто по чернухе с того, что происходит. Ну, по крайней мере, действительно смешно вот происходит уйма всего. Жаль, к сожалению, что игроки не все видят. Бедный Володя, все тапки в него. А Володя, он вообще, знаете, какой, у... Команда Хайред Киллер она вообще бы никогда не проигрывала, если бы <смех> Володя не был ее капитаном. <смех> О, Володька, кстати, Володя. Зачем Володька с усы? А, минус, а Роза упала на лапу Азора. Это была аркада в парапет, как вы понимаете, да. И попытка сдерживать натиск на длине. Но ну, она мало того что успешная, так еще и прогнать даже удается. Оп, хаешечка неплохая, но. Но только под одного, к сожалению, залетело. Если бы залетело под большее количество гномиков, тогда, да, было бы интересней. Ну и не самая быстрая перетяжка, да, перетяжка на точку Б, как вы понимаете. Да еще и пас... И зачем нам пауза? Стесняюсь спросить. А зачем нам пауза посреди раунда? Пауза ставится на старте раунда. Даже если сейчас все игроки одной команды вылетят, пауза ставится в конце раунда. Кто? Тот самый герой, задумавшийся поставить паузу за 30 секунд до конца раунда. Это огонь. Это огонь. Ой, спасибочки вам большое, Анна, за 50 рублей на конфетки обязательно непременно приобрету какую-нибудь шоколадочку. Скушаю ее и буду вспоминать вас э, добрыми словечками. Анна, спасибо вам большое, обнял вас. Во, Равилька, приветствую. Поздравляю с отличной сыгранной игрой. Игра достойная уважения. Володя виноват. Да, кстати, Володя наверняка паузу-то поставил. Я засмущаюсь. Анна, ничего страшного. Вы заслуживаете всех самых теплых слов, которые я только мог бы сказать в ваш адрес. Поверьте, я бы мог сказать много, но просто в соседней комнате у меня находится жена, и если я сейчас... Скажу чего-нибудь лишнего, то это все может закончиться очень плохо. Поэтому я весьма сдержан постараюсь быть во время высказывания своих эмоций позитивно. Килограмм шавухи, ух ты! Кушать захотелось. Кушать захотелось. Аж от такого высказывания. Ну чё там? Пауза-то зачем? Не, ну давай попробуем этот... Реконнектнем. Вдруг это просто ХЛТВ багнуло. На всякий пожарный. Не, не багнуло. Ну ладно, ждем. Но это, конечно, диковинная штука паузу поставить посреди матча. Мало, не, Я не против, что она посреди матча. Правильно сказать, посреди раунда. О, отжали. Так а таймер кончился уже. Что теперь делать-то? Таймер кончился. Раунд уже теперь будет бесконечным. Вот это да. Вот это да. Пиу-пиу. Минус Володька Дуримар. Вообще у меня в табе все мертвые. Просто вы, выиграл комментатор в раунде. DDZ минус дерзкая. Мяси Чанви. Ой, мяси Чанви, господи, мяси 21. Я так понимаю, игроков атаки живых больше не осталось, да? Oh, few... Да. У, ладно, короче, 12-6. 12-6 же, правильно? Да, 12-6. А, вылетел, да, реально один игрок. Так вот, сейчас и надо было ставить паузу. Кто додумался это блин, посреди матча паузу ставить? О, дают. О, дают, ребята. Это что-то с чем-то, конечно. То есть доигрывали раунд и след. Насколько я помню, когда у нас игра была против РТВ, там пауза тоже стояла. Но ХЛТВ моросит немного. То есть доигрывали раунд, и на следующий она уже ставилась. А, то есть это ХЛТВ нам показывает неправильную паузу, то есть, да? Хм, интересно. Ну, ХЛТВ может такие штуки делать, да. Положа руку на сердце, так бывает. Так их три было, а не один вылетел, походу. Не-не-не, это просто четвертый не прогрузился. Это уже глюки у меня. Да, верно, все правильно. Ну, ХЛТВ, да, любит иногда поприкалываться в негативном ключе, к сожалению. Ну, тогда я что могу сказать? В меньшинстве это точно команда сваться то не выиграют К сожалению. Раз у них еще и такая трагедия случилась, и вылетел один гномик. Ну, может, Белоснежка присоединится. Капитанша к, сего, к своим семи гномикам. Блин, ну надо же, а? Самый жгучий, горячий и классный раунд. И Володя Дуримар устраивает дедос одного из игроков команды SWATST. Почуял, что сейчас э, начнут камбэкать. И просто задедосил, положил игроку. Они будут доигрывать в вчетвером. Ну, понятное дело, что они будут доигрывать вчетвером. Ничего себе, как уложили Мясича сейчас. Мясич забрызгал 21-го перед смертью. Блэк, минус DDZ. Ну, сейчас размены, к сожалению, вы сами понимаете, да? В размен команде SWATS играть нельзя. Нужны минусы, которые не будут компенсированы чем-либо. Как вот, например, сейчас минус от Арозы упал на лапу Азора. Два в одного. Ой, два в два, простите. 21 и Дуримар, но это, считайте, 21 в соло против а Розы и Клёхи. Ну, я же сказал, 21 в соло. Володя просто пошел и слил... Снимаю шляпу, дорогие друзья. Это 14.6, да. Мясич, я никогда о нем не слышал. Странный тип. Не, Мясич это игрок новых патриотов. А я уже комментировал турнир. По-моему, один точно комментировал турнир. От этого... Смотри, Володя. А то типа Мясича одного недостаточно, да? Володя решил еще в пулеметчика поиграть. Какой у вас дилей стоит? У меня с трансляцией... Ну, то есть э, чат относительно меня э, стоит... Сколько? 10 секунд. Ну и минута на сервере. Вот, Денис Природа, вот. вот он играл на прошлом турнире. Я просто слышал, в начале этого турнира кто-то говорил, да, что он играл... Просто под другим никнеймом на предыдущем турнире. 21-й дерзкая бу... Я не знаю, можно вот что-то сказать вообще по поводу этой ситуации? 2 в 4 выбить, это как вообще норм? Без гранат, без всего, просто <с> забежали 21-й, всем лещей навешал. Жесть. Скажу чего-нибудь лишнего, то готовить Ужин буду сама Ну вот у меня приблизительно Такая же ситуация DDZ минус Мясич Мясич вообще герой Погибает самый первый Буду умирать молодым лозунг Мясича ну, проходка на точку Б. Кстати, нечитаемая абсолютно сейчас позиция у Дерзкой. Ну, Володю Деремара убили. А вот то, что тут Дерзкая еще будет, это не очевидно вообще ни разу. Поэтому Дерзкая минус один, минус два! Виктория ведет свою команду к победе. Клёха остается последним. Полетела флеш номер раз, флэш номер два. От Блэка привет по голове. Ну и Дерзкая главное просто сидеть и ждать. Инфа есть. Минус от Клехи. Один в один. Вот, пиу пишет. Простите, у меня все русские сервера. Минус, к сожалению. Простите, что так вышло. Не могу играть. Пиу-пиу, мы понимаем. Но лично я вот говорю за себя. Я понимаю, да, что такое могло произойти. Это печальная, конечно, штука, да. Но что поделать? Ну, Блэк уже не спасет, раунд, к сожалению. Да, за 10 секунд он навряд ли здесь что-то изменит. Попрыгушки здесь устраивает. Дольше мучился. 15-7. Морально сыграла Они не фавориты были изначально. Плюс летели в 5 раундов и потеря пятого игрока. Обидно. Да. Определенно, конечно, сейчас... Сва... О, смотри. Смотри, Мясич ушел. Оп. Это что означает, если Мясич ушел? В духе Fireplay, дорогие друзья. 4 в 4 играем. Равенство. Мясич пожертвовал собой для того, чтобы сделать численное равенство. Для того, чтобы не было дисбаланса. 21-й вырубил Диди Зета. Вот вам уже прям сходу и дисбаланс получается, да? Проход на точку А. 21-й ХАЕшкой. Кстати, 21-й второй раз делает минус с ХАЕшкой. Андрюх, он, по сути, твой челлендж выполнил. Успевает убежать. Где Володя Дуримарта? Вот он, Володя Дуримар, на длине появляется. Убивает Клёху и дерзкая минус Сомчик. Дорогие друзья, 16-7 итоговый счет этой встречи. Команда Анви одолели своих соперников с трудом. Матч вообще получился очень проблемный.